Всем доброе утро! С вами Легидран и сегодня поговорим про самоисполняющееся пророчество. Вот такое вот. Ох тут, машинки, машинки едут. А... Сейчас я проеду. Шумно будет. А что такое самоисполняющееся пророчество? Это когда а... вы. Приходите к какой-то гадалке, к какому-то там прорицателю, астрологу, и он вам что-то рассказывает. Ну или, допустим, прочитали какую-то статью, э, поняли что-то про себя. Э, и статья это может быть как там астрологическая, нумерологическая, так и психологическая. Ну там, знаете, э, есть любители э, почитать медицинский э, справочник медицинский э, медицинский справочник заболеваний. Ой, сегодня как-то много вокруг машин, машин вокруг меня и такие дорогие машинки. Ауди, Мерседес. А, значит, что? что происходит с сознанием, давайте так, с недостаточно крепким, недостаточно устойчивым сознанием который, человека, который читает вот такие вот пророчества, он начинает это, вот это все искать в себе. И, естественно, находит. Вот если вы смотрели фильм «Трое в лодке, не читая собаки», то там один из героев сказал, что прочитал медицинский... Мужчина, да, так в возрасте. Прочитал медицинский справочник и нашел в себе все заболевания, кроме беременности. Ну, смешно, но на самом деле при прочтении вот таких любых предсказаний, любых утверждений необходимо очень критично это все, к этому всему относиться. Необходимо проверять, именно спрашивать себя, насколько на самом деле это ко мне относится, а так ли оно на самом деле у меня. А возможно, именно, ко мне, именно вот это ко мне не относится. Вот, например, взять предстоящую коридор затмений. Да, он, конечно, повлияет на всех людей. Да, потому что, ну, все мы живем на планете Земля, и э, если происходит, давайте так, э, волнение энергетические на всей планете, то э, понятно, что в той или иной степени затронет всех. Но, как говорят астрологи, э, кардинальные знаки – это овен, козерог, рак – и получается весы затронет больше, все остальные затронет меньше. Поэтому э, всяческие прогнозы э, старайтесь считать, читать, ну вот, вот с таким именно делить на два, да, а так ли? Оно? И желательно, если есть какие-то такие глобальные прогнозы, там, например, вот как на затмение, прогнозы на, э, на год. Э, вот, вот читайте много разных. Потому что там ну, написано так и так, слишком общо. Что еще хотел сказать? Самоисполняющееся пророчество. Слабый человек, когда считает, ну, вот слышит что-то в свою сторону, да, вот по отношению к себе, что вот у тебя будет так. Автоматически, автоматически принимает это на веру и э, интерактирует в себя. Что такое вот этот психо психологический термин «интеракция»? Что это такое? Это когда человек берет, проглатывает, не пережевывая. То есть не анализируя, а действительно ли у меня есть к этому предпосылки. Ну вот э, пример. Буквально некоторое время назад разговаривал с одним клиентом на консультации, и э, клиент рассказывал, что... Э, Гадалка нагадала женщине, что у нее будет муж, что у нее будут э, дети, что будет развод и так далее. То есть, есть сценарий жизни. И да, вполне возможно, что она считала какую-то одну ветку реальности. Женщина услышала эту ветку реальности и приняла ее как основную. Но я как человек, который видит пространство вариантов, который видит по ним, который корректирует жизненные пути людей. Я понимаю, что вариантов всегда много. И да, существует один какой-то ключевой, да, ведущий, у которого вероятность исполнения там больше 50%, но также всегда существуют какие-то вот отходные пути. Да, да вероятность его Исполнение ниже, чем 50%, но если случится какое-то ключевое событие, то вероятность резко может повыситься. Поэтому, когда вы слушаете какие-то, читаете какие-то прогнозы, какие-то предсказания в свою сторону, всегда, пожалуйста, делите это на два, всегда относитесь к этому критично и всегда ну, внутри себя спрашивайте, а согласен ли я с этим, а хочу ли я чтобы моя жизнь пошла по такому пути если да то окей да а если нет то что я могу сделать чтобы изменить чтобы скорректировать э -э и как-то исправить свою жизнь вот поэтому если вы начитались разных прогнозов астрологических астрономических нумерологических и не знаете а что же на самом то деле у вас вот предлагаю пройти диагностику по фотографии я посмотрю что с вашей аурой сейчас с вашими чакрами что происходит на самом деле и э, дам рекомендации как это все можно скорректировать вот буквально вот посмотрите пост я разместил 2 минуты назад ну уже данном... сейчас это 5 минут назад вот и опять же попрошу вас относиться ко всему даже мной написанному критично и проверять а так ли оно есть на самом деле а возможно вы себя чувствуете иначе и суть в том что любое внешнее мнение это всего лишь мнение и ваша задача это мнение услышать и задать самому себе вопрос знаете как вот самому на себя посмотреть сквозь призму чужого мнения, а потом э, на самом деле, а у меня это как. Да, то есть э, самому себя проанализировать. Вот, Поэтому, если хотите ди пройти диагностику по фото, читайте, листайте вниз на моей странице. Ну, а э, бдите, смотрите, пожалуйста, внимательно за своим состоянием в ближайшие две недели, потому что со 2 по 17 ну, будет достаточно сложный специфический период. Об этом я тоже написал в этой статье предыдущей. Вот, прочитайте, она очень полезна. Вот такие выжимки сделал. Ну, и кому интересно, пройти диагностику, пишите, вставьте плюсик, пишите в личку. Все, на сегодня все. С вами был Леонид Орлан. Всем пока, до новых встреч.